В сентябре 1967 года я в милиции поступал. Врач медкомиссии меня забраковал. И при этом мне сказал, милиции берут только из авиации или из программничников. Я ему билет показал и рассказал, что я из программ авиации прибежал. Он добро мне все же дал. И 20-е отделение милиции Ленинграда была для меня награда в кавычках помощником отделения милиции мне должность дали. Все недостатки и достоинца. Мне, мне еще не рассказали. Да до сейчас хорошо держался. Но затем крупно облажался. На телефонный звонок воен, по-военному все доложил. В ответ пьяного голос матом меня обложил. Потребовал подойти ему сапог. Фамилия дежурного сапожко. Я ему адрес обувного магазина дал, указал на мой. На мат его строго указал. Еще креп он еще крепче меня матом обругал. Я ему 15 от отсюда все рассказал. Он через пять минут пьяный, через пять минут пьяный подполковник с милицией в дежурку прибежал. Он мне не выражал Оружие сдать приказал. И домой шустрее бежать. Он будет меня увольнять. Деньги ли увольнения ждал. За это время... О нем я больше узнал. Этот подполковник милиции Старкинг был. Он не только коньяк и водку любил. Компромат на меня не нашли и на пост в гостинице меня ушли. Я там себе своего. Я там о беде швейцарам рассказал. Все они сотрудники милиции, высшие на пенсионеры МВД. Они, мне уговорили, мне уговорили, они меня уговорили водку брать. Проституток далеко послать. Они водку будут сами выпивать. Я ее на дух не переносил. Каждую ночь Старкин за меня, за мной следил. На компром... Но компромат не находил. Когда он понял, что его за нас водят, он избавился от меня. 19 деревни милиции меня переведя. Там начальниками ветеран Великой Майор Головьев был. Он, он тоже водку не любил. Никогда не хамил. За мной два года внимательно следил. И затем должность участкового мне вручил. Спасибо Головьеву и вам, товарищи.